Ну, к счастью или к сожалению, системную работу придумали не мы. Да, мы взяли технологию, которую используют программисты, agile Scrum. Коллеги, кто знаком с этим словом agile Scrum? Кто ненавидит Agile Scrum? Спасибо. Ну, значит, есть причина я понимаю, да. Значит, мы тоже, когда стали внедрять в чистом виде, ненавидели. Burn down, диаграмма, story point, team velocity. Это нельзя объяснить живому человеку, потому что он был придуман не для людей. Герман Греф всем говорит: коллеги, давайте все agile внедрять. Но Герман Греф не говорит, что в книжке Сазерленда такие неудобоговоримые слова, что логисты в отделе говорят: слушай, ты давай это, нам нужно сейчас партию быстренько доставить, ты давай со своим agile Scrum отойди. Поэтому мы наложили agile Scrum на русскую модель управления Александра Прохорова. Это Ярославский ученый из Ярославского университета, который объяснил, ответил на вопрос, почему тысячу лет мы живем в условиях хаоса и разрухи но до сих пор не сдохли. Он говорит о том, что у нас в сознании исторически две модели поведения. Либо сверхпродуктивная, когда мы летим в космос, перебрасываем заводы на Урал за три месяца, делаем ядерную бомбу, либо модель стагнации. Когда у нас время застоя, когда у нас никаких изменений нет, когда все только и пытаются укрыться от системы показателей в каждой компании такая же модель в сознаниях людей проявляется потому что у нас это эволюционным путем заложенная программа Ну и собственно говоря идея в том чтобы выводить компанию состояния застоя показывая сотрудникам возможность фокусироваться на понятных выполнимых задачах все что мы сделали мы показали как очень просто фокусироваться на брифингах на планированиях на ретроспективах так чтобы видеть результат своего труда ну и конечно без японцев не обошлось этот популярный во всем мире подход бережливого производства мы тоже используем для экономического чуда и в нашей стране тоже.